с вами программа Вести российского телевидения. В студии Марат Кашин. В Молдавии подводят итоги парламентских выборов. Они официально признаны состоявшимися. Как сообщил ЦИК Республики, явка составила более 60%. По предварительным данным, лидирует правящая партия коммунистов. За нее отдали свои голоса 47% избирателей. За блок Демократическая Молдовы проголосовали 28% за христианско-демократическую партию около 9%. К этому моменту обработано более половины бюллетеней. За ходом голосования следили около 800 международных наблюдателей. По мнению представителей ОБСЕ, вы Выборы прошли в соответствии с европейскими стандартами. В то же время, по информации Интерфакса, наблюдатели от ПАСЕ заявили, что выборы были подготовлены непрофессионально и прошли с грубыми нарушениями. Отмечу, что власти Молдавии не допустили в республику представителей России и стран СНГ. В Дагестане накануне вечером обезврежена группа боевиков. Один бандит убит, трое задержаны. По имеющимся данным, они готовили крупный теракт против сотрудников правоохранительных органов. В ходе спецоперации погибли двое милиционеров. Подробности у нашего корреспондента Тимура Абдулаева. Один боевик убит и трое задержаны. Это итог милицейской спецоперации, которая проводилась сегодня в поселке Новый Тихулай, Бритс, Махачхалы. Как заявил министр внутренних дел Багестана, Абегирима Дамецтагиров, патрульные остановились для досмотра рейсовую газель. Неожиданно один из пассажиров выдержал из салона и открыл огонь из автомата. Но на помощь подошли наряды ДПС и боевиков удалось нейтрализовать. Личности всех установлены. По предварительным данным, это одна из групп неизвестного Расула Макашарипова. И, как считает МВД, эти боевики ранее уже организовывали и совершали в столице Бегестана целую серию терактов против сотрудников правоохранительных органов. Более того, установлено, что они планировали новые преступления. В Газеле найдены по фамилии списки представителей высших органов государственной власти, прокуратуре, МВД, вплоть до оперативных сотрудников, на которых готовились покушения. В машине также обнаружено большое количество взрывчатых веществ, фугас, боеприпасы и гранаты. У каждого имеется с собой и гранаты имеется автоматы 762 и боеприпасы другие. нашим в кармане при осмотре обнаружил списки сотрудников оперативных служб всех, даже тех, которые прибыли к командировку из МВД России. Человеки не исключая, что именно эта группа причастна к последним терактам столицы Афганистана, методы которых погибли по меньшей мере 10 миллионеров. Сейчас поселки поселке Тихуаль продолжаются оперативные мероприятия. Вполне вероятно, что это не, по не единственное, и у боевиков здесь могли остаться сообщники. Емор Абдулаев, Юстия, Махачкала. 40 дней пути по ледяной пустыне, более тысячи километров по северному бездорожью пришлось преодолеть колонне грузовых машин, чтобы доставить топливо в отдаленный район Чукотки. Горные перевалы приходилось расчищать буквально вручную. Подробности в репортаже Алены Рогозиной. Тяжелые «Камазы» с бочками для горючего выстроились в очередь, заливают дизель. Пять машин должны доставить из Магадана на Чукотку в село Амалон 60 тонн топлива. Каравану предстоит пройти по северному бездорожью почти 1300 километров. В тех краях проходило только две-три машины, самая большая. Ну будем надеяться, что наши машины не подведут. Топливо везут по зимнику. Это временная дорога. Камазы прокладывают ее прямо по снежной целине. Впереди самая тяжелая машина. Она углубляет колею для тех, кто идет следом. Но снег слишком глубокий. Грузовики постоянно буксуют и вязнут. Все, все, все. Во время переправы через замерзший ручей одна из машин провалилась. 30-тонный тягач вытаскивали целую ночь. Ехал, вижу налить. Заехал на нее, провалился и все. И вот сижу. все будем вытаскивать. К концу шестого дня караван заблудился. Помогли и венские охотники. Их зимовье случайно оказалось неподалеку. Вот где у нас 180. Так, 180. Вот, вот, вот Вот, вот, вот. Вот медвежка. Вот. вот. Ага. Угу. А по этой карте хорошо видно. Вон это. 100 километров. Угу. 120-й перевал. В избе Медвежка, так называется это зимовье, привал. Отсюда до села Амалон всего 300 километров. Расстояние по российским меркам небольшое, но средняя скорость машин 8 километров в сутки. Впереди горные перевалы, которые приходится расчищать вручную. Этот перевал не отмечен ни на одной карте и не имеет названия. Колонна штурмует его уже вторые сутки. Теперь каждую кочку здесь можно назвать именем одного из водителей. В эту гору машины так и не смогли подняться. Автопоезд остановился. Началась пурга. Температура упала ниже минус 50. На сотни километров вокруг ледяная пустыня. Кончились вода, продукты и масло для двигателей. Рации нет. Помощь вызвали все те же и охотники. Но ждать ее пришлось 9 суток. Все это время водители жили в кабинах своих грузовиков. Надо организовывать колонны, чтобы были вездеходы. То есть ну, машины полупривода. Чтобы была связь какая-то. Они а так, что у нас отправили. Все, езжайте, ребята. Там вас все ждут. Там бульдозера на этих на перевалах, дорога почищена, все расчищено. 1300 километров за 40 дней. Когда караван наконец добрался до пункта назначения, оказалось, что река Амалон не замерзла. Топливо пришлось перекачивать. Специально для этого с одного берега на другой протянули нефтепровод. Тем временем из Магадана вышла еще одна колонна с горючим. Топливо на весь год нужно успеть завести в отдаленный Чукотский поселок до конца апреля. С приходом весны добраться на машине до Амалона будет невозможно. Алена Рогозина, Аркадий Сухонин, Иван Руденко. Служба информации специально для программы Вести. В Нижнем Новгороде проведена уникальная операция на сердце. Главной особенностью стало то, что оперировать пришлось семидневного младенца. Малыш родился серьезным нарушением сердечного ритма, и только вмешательство врачей могло спасти его жизнь. Репортаж Александра Лукьянова. Сделать это раньше в России не удавалось никому. Группа нижегородских кардиохирургов провела уникальную операцию на сердце младенца. Илье, которому исполнилось всего семь дней, имплантировали искусственный кардиостимулятор. Еще в утробе матери у малыша врачи выявили серьезное нарушение сердечного ритма. Вместо 120 ударов в минуту сердце делало всего 40. И каждый удар мог оказаться последним. Три дня пытались лечить медикаментозно доктора из областной клинической больницы детской, но безуспешно. Затем была налажена временная кардиостимуляция через пищевод. А сегодня, на седьмые сутки после рождения ребенка, была выполнена первая, в принципе, операция такая и в таком возрасте. Операция длилась полтора часа. Все происходящее врачи сняли на видео, чтобы затем показать своим коллегам. Начинается разрез, вот где, где будет находиться Успешно проведенная операция стала главной новостью в мире отечественной кардиохирургии. Честно говоря, довольно сложно было решиться на операцию в этом возрасте. Другого выхода не было ни у кого. Ни у ребенка, ни у родителей, ни у неонатологов в этой анимации ну, У нас тоже другого выхода не было. Основную проблему для хирургов составил размер сердца пациента. Прибор для поддержания работы сердечной мышцы в этом случае пришлось не вживлять в сердце, а разместить рядом с ним. Под наблюдением в клинике мальчик проведет как минимум еще месяц. В первой городской больнице Нижнего Новгорода в год проводится более 600 подобных операций, но в основном на сердце взрослых людей, поэтому последняя оказалась наиболее серьезной. Сейчас врачи говорят, что малыш чувствует себя хорошо, биение сердца в норме. Александр Рухьянов, Вера Попова, Михаил Лин, Юрий Петров, Вести, Нижний Новгород. Сегодня Италия простится с Николой Калипари, офицером спецслужб, убитым американцами в Ираке. Он руководил освобождением журналистки с Сгрены, и спас ей жизнь, закрыв своим телом. По их автомобилю солдаты коалиции выпустили несколько десятков пуль. Власти США называют это трагической случайностью и отмечают, что стреляли не американцы, а их союзники. В то же время сама Сгрена в интервью своим коллегам заявила, что обстрел был подстроен специально, так как она готовила в Ираке некий компромат на коалиционное командование. В американском Солт-Лейк-Сити в срочном порядке эвакуированы 6 тысяч жителей. На местной железнодорожной станции произошла утечка опасных химикатов. Тревогу подняли грузчики, которые обнаружили, что из одной из цистерн поезда, перевозившего химические вещества, капает жидкость. Причины инцидента сейчас выясняет полиция. Сотрудники железнодорожной компании обнаружили в цистерне несколько пробоин. Сирия уже сегодня может начать вывод войск из Ливана. Об этом накануне заявил Дамаск, отметив, что операция пройдет в соответствии с резолюцией ООН. Однако вывод будет лишь частичным. Сначала солдаты и техника будут передислоцированы в приграничную долину Бика. В Вашингтоне уже заявили, что недовольны. Таким решением и называют это полумерами. Власти США настаивают на полном выводе войск, которые находятся в Ливане уже почти 30 лет. Новосибирские авиастроители выполняют новый государственный заказ. Собирают суперсамолет четвертого поколения для военно-воздушных сил страны. Боевая машина совмещает в себе качество истребителя и бомбардировщика. И не имеет аналогов в мире. Первый Су-34 поступит на вооружение уже в конце этого года. Главное, говорят специалисты, чтобы госзаказ был долгосрочным. Репортаж Дмитрий Иванова. Кто-то делает створки, кто-то делает крыло. Вот видите, крыла же еще нет. Истребитель Су-34, который сейчас собирает цехи завода имени Чкалова, первым поступит на вооружение российских военно-воздушных сил. Авиастроители приступили к выполнению долгожданного госзаказа на новые фронтовые бомбардировщики. Год назад опытные образцы боевой летной машины отправились на военные аэродромы. И после сотен часов испытаний в воздухе ни у кого не возникло сомнений в качествах суперсамолета. Именно так говорят о нем конструкторы. Уверенность разработчика, уверенность наших потенциальных заказчиков, то есть военных, ну и, безусловно, наша уверенность в этом. Машина хорошая. Это государственные испытания подтвердили. Рассказывая о Су-34, авиастроители немногословны. На многие вопросы отвечают коротко. Это закрытая информация. Истребителя не называют многоцелевым. Он может наносить ракетные удары по наземным целям противника и в то же время эффективен в воздушном бою. В нем сосредоточено... Только умного всего. Но это достижение передовых технологий. В цехе сборки над самолетом трудятся около 40 специалистов. У каждого свой участок работы. После того, как будет готов корпус, начнется монтаж компьютерной начинки истребителя. В ней сосредоточена спутниковая навигация, уникальная система связи и мощный локатор, благодаря которому Су-34 остается незаметным для противника. По сегодняшней готовности мы все вместе, ну, наверное, Пять самолетов в год – это для нас сегодня предельная цифра. Шеститысячный коллектив готов к кропотливой и сложной работе. Авиастроителям важно, чтобы заказ на новые военные бомбардировщики был долгосрочным. Это позволит и заводу работать стабильно, и армии обновить летную технику. Подразделение к фронтовой авиации Су-34 призван заменить своего предшественника – самолет третьего поколения Су-24. Первый истребитель Су-34М из государственного заказа авиастроители планируют стать на вооружение российской армии уже в конце этого года. Дмитрий Иванов, Олег Бондарев, Александр Ганов, Вести, Новосибирск. И последнее в Берлине прошла первая игрушечная олимпиада. <соединяющие> в этом своеобразном чемпионате плюшевые зайцы и собаки соревновались с куклами в зимних видах спорта. В программе пока всего две дисциплины – прыжки на лыжах и с трамплина, и импровизированная катапульта с парашютом. Участники должны с трех попыток прыгнуть как можно дальше и выше. Обладателем золотой медали стал пушистый щенок, который всего на несколько сантиметров обошел кенгуру Симси. Не обошлось себе с жертв, у куклы Сали оторвалась голова, и ей пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь. Таковы главные новости к этому часу о развитии событий в следующих выпусках Вестей. До встречи. Доброе утро! В эфире Вести Хакасия в студии Олеся Калиниченко. И сразу в начале выпуска поздравления с 8 марта от Алексея Лебедя, главы правительства Республики. Дорогие друзья, пользуясь случаями, я хочу, прежде всего, поздравить мужчин с тем, что вот мы дожили до такого радостного праздника в нашей жизни и попросить вас, конечно же, беречь своих любимых, своих любимых женщин, которые находятся рядом с вами в семье и которые находятся, окружают вас на работе. Я обращаюсь к женщинам, конечно, к нашим любимым, дорогим, замечательным женщинам. Я хочу сказать слова благодарности, слова признательности вам за ваш великий труд, за ваше терпение, за вашу красоту и умение оставаться прекрасными в самых сложных условиях нашей реальной действительности. счастьем, вам, мира, добра, любви, всего самого доброго, много новых эмоций, впечатлений и хорошего светлого будущего. С праздником вас! Скорее всего, 8 марта большинство мужчин проведут на кухне. А ведь каких-то тысяч лет назад это было нормой, и не только один день в году. Ученые утверждают, 35 тысяч лет из 40 на планете правила прекрасная половина человечества. О статусе простой женщины в тысячелетней истории смотрите в сюжете Елены Степановичути. Если некоторых представителей сильного пола коробит явление феминизма, то специалисты по истории советуют им успокоиться. Современное человечество появилось на земле около 40 тысяч лет назад, то есть кроманьонцы, мы являемся их потомками. И изначально родовой общиной, то есть обществом руководили женщины, то есть это была эпоха матриархата, она продолжалась почти 35 тысяч лет. То есть всего лишь 5 тысяч лет мы живем, когда обществом управляют мужчины. В фонде музея есть уникальная находка – древнейшая женская статуэтка, которая уже 18 тысяч лет. В мире подобных вещей лишь несколько. О культе женского свидетельствуют и хакасские мифы, где вселенная и земля отождествляются с женским началом. Уже не говоря о каменных бабах, у которых по сей день местные женщины просят здоровья детей и семейного благополучия. О том, что это не просто пыльные музейные экспонаты, а реальный метод в борьбе с нездоровьем при помощи женского духа, говорит тот факт, что до сих пор население приходит в музей и тайком пытается совершить обряд кормления каменных изваяний. Когда каменную старуху Хуртой Тас увозили из музея в ее исконные из земли, женское изваяние было все в жировых пятнах. Так рьяно через обряд кормления люди пытались вымолить здоровье. Когда она стояла здесь, то постоянно все хакарские свадьбы, молодожены, очень многие приезжали сюда, для, для чтобы поклониться ей. На территории заповедника Казановка до сих пор местные жители подносят жертвенные приношения женской горе тасс хотя ее советские борцы с народными суевериями взорвали еще полвека назад. О женской магии специалисты музея тоже могут рассказывать часами, так же, как о древних амазонках, живших здесь 2500 лет назад. Так что, мужчины, будьте осторожны. Если считать, что все возвращается на круги своя, музейные истории запросто станут новой реальностью. И, дорогие мужчины, целуя на ночь возлюбленную, всегда помните, что из 40 тысяч лет жизни человечества 35 царствовали мы. Предстоящие выходные дни. Прекрасная возможность провести время на природе. И хотя в городе снега почти не осталось, в лесу его еще достаточно для того, чтобы покататься на лыжах и санках. А тех, кто дает предпочтение активному отдыху, а не праздничному столу и телевизору, смотрите в сюжете Юлии Константиновой. В выходные, как по заказу любителей активного отдыха, стояла прекрасная погода, выпал небольшой снег, видимо, поэтому желающих покататься на санках и лыжах было достаточно много. В основном со своим снаряжением, если его нет, можно было взять на прокат, благо в последнее время небольших баз, оказывающих подобные услуги, на Крупской хватает. Есть и тренеры-любители, помогающие поставить новичка, к примеру, на лыжи. Четырехлетний на лыжах я каждую неделю там раза три хожу на лыжную, на горке. Катаюсь. с туристами хожу кататься а много к вам всегда приезжали. много в основном семьями или по семьями там группы uh -huh. школьники Действительно, вблизи станции Крупская выходные многолюдно. Все удобные для бивака полянки заняты туристами, все пригодные для разведения костра ветки собраны, все крутые горки вблизи железной дороги оккупированы отчаянными саночниками-любителями. Лес соглашается криками, визгом и смехом малышей и взрослых, способных получить удовольствие от детской забавы. Адреналин выбрасываем. Ну хорошо, прокатитесь с нами розочка вообще будет здорово. А ребятишкам партнеры не нужны. Большое количество народа мешает развить скорость. Приходится накатывать новые спуски. Впрочем, в этом тоже есть своя прелесть. Как говорится, риск дело благородное. Тут весело. И то, что мы можем туда сходить с самой высокой горы, съехать на санках. У нас есть хорошие самки такие, что кататься можно на них хорошо. Семья Баевых приезжает на Крупскую каждую субботу. Утром, конечно, рано вставать на электричку тяжело, зато потом, агитирует Анатолий, заряд бодрости получаешь на всю неделю. Здоровье-то надо чем-то возмещать. Вот природа, она спасает. А еще дает силы, поднимает настроение, которое обязательно станет прекрасным, если солнечным деньком пробежаться по снегу, полюбоваться на сосны, полакомиться пахнущим дымком шашлычком или поесть вкуснейшей печеной картошки, вытащив ее прямо из костра. Такое удовольствие доступно практически всем. Так пользуйтесь на здоровье. Завершился чемпионат России по волейболу в высшей лиги «Б». Нынешний сезон оказался удачным для абаканской команды сибирь телеком В турнире за седьмое и 12 места наши выступили очень удачно, победили во всех играх и заняли лучшее место. Главная игра турнира прошла в субботу. Встречались два лидера на тот момент. Сибирь Телеком и локомотив Дюсш из Новосибирска. Первую партию наши выиграли убедительно, вторую проиграли. Третий сет стал по сути решающим. Команды шли ухо в ухо. 25-25, затем 29-29.